Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в Анталии, на годовщине Изи Бизи. И сейчас у нас время интервью, поделить своим результатом. И я сегодня хочу вас познакомить с интереснейшим человеком. Это Гульбахор, она из Ташкента. В прошлом она была соучредителем крупнейшей компании, которая занималась косметикой, это сетевой маркетинг. Поэтому я знаю, что сейчас Гульбахор в Академии Изи-Бизи, и у нее очень много результатов, которыми она хочет поделиться с нами. Гульбахор, пожалуйста. Я очень много слышала интересного, что происходит у вас в Узбекистане, в вашей команде. И хотелось, чтобы мы поделились и рассказали об этом нашим партнерам, друзьям и знакомым. Ну, хочу начать с того, что в любой сетевой компании бизнес начинается с продукции, ну вот, продукта, потому что суть же рассказывать о продукте, чтобы да. его продвигать. Поэтому первое, с чего я всем рекомендую своим партнерам начать пользоваться продуктом. Изи-бизи-продукт необычный, это трансформационное обучение, то есть обучение, которое меняет человека. Вот берете любой один курс, если вы его проработаете, как положено, то обязательно результат будет, и тогда уже вас не остановить, вы начнёте об этом рассказывать. Например, курс «Креативное мышление». Я с первого дня в Изибизе, он начался один из первых, но само название меня вначале не зацепило. Что такое креативное мышление? Я сама очень креативно себя считаю, мне это не нужно, и я не обращала внимания год, потом как-то услышала результаты других структур, и я стала в это вникать. Как практик я люблю все делать. Вот я прослушала первое занятие, это было в Харизме, я была в командировке, и я стала рисовать первую ментальную карту. И у меня в голове крутилась мысль, у меня дочь учится в Париже и никак не могла найти себе работу. Вот в Узбекистане я, может быть, могла бы найти знакомых, договориться, устроить ее на как работу. Как обычно, но в да. Париже у меня нет такой возможности, но очень нужно было, чтобы ребенок пошел на работу, чтобы она начала говорить на французском языке. Я рисую мандалу, и у меня где-то на заднем фоне крутится вот эта мысль, что работа дочки. И вы знаете, так интересно, через три дня мой ребенок звонит, мне говорит, мама мне сделали предложение. Это ладно, через два дня ее другой отель пригласил, то есть на нее посыпались предложение о работе, Получается, и вот как это объяснить, это чудо, рисовала ты, даже не рисовала она, я а думала о дочери, думала о дочери, у меня сейчас ребенок работает в одной из крупнейших сетей в Париже, а потом у нас результат, приехала женщина, одна из харизма, в депрессии, с мужем поругалась, она говорит, вот прям не хочу ничего, выходить не хочу, и мы ей стали рассказывать про Мандала что есть такое... Прекрасный курс в Изибите. И чем больше она слушала, она говорит, я хочу сейчас начать рисовать. Мы прям ей поехали, купили карандаши. У меня есть фотография, я могу показать, как она в кафе, у нас была встреча. Она говорит, можно я буду рисовать? Рисуй она начала рисовать, через неделю, это такой курс, там, на втором этапе, когда мы прорабатываем ошибки, ошибки начинают воспаляться. Вот лично у меня тот период был, знаете, очень много штрафов почему-то я платила за неправильную парковку, потеряла ключ, там, банк-клиент, банку платила штраф. Но я понимала, что это проходит процесс очищения, потому что, представьте, у вас есть, ну, у вас есть сотовый телефон, навороченный, в нем есть очень много функций, вот так... Но если он не подключен к интернету, то да. мы не можем использовать этими функциями. Мы можем только позвонить, смс отправить, видео снять, фотографии, все. И вот этот курс я объясняю так своим партнерам, что представьте, что этот, пройдя этот курс, вы подключаетесь к интернету. И тогда вам могут доступно, вы можете звонить по всему миру, вы можете смотреть фильмы, вы можете почту отправлять, вы даже можете банковские переводы делать. А без интернета это невозможно что дает этот курс. Но, представьте, вы подключились к интернету, теперь вы хотите закачать новые функции, но у вас память переполнена и некуда это все скачать. Хороший поэтому обязательно призыв. нужно почистить. Вот второй шаг он вот убирает ненужные, ненужные файлы, и, конечно, это происходит где-то там, ну, воспаление. Так вот у этой женщины, которая с мужем у нее была проблема, еще хуже. Она звонит через неделю, плачет. Вы мне обещали, что будет лучше, а у меня еще хуже. Я говорю, это нормально, идет процесс очищения. Рисуй. Самое главное, что процесс Самое хорошо. главное, что нужно это осознанно, ну, прослушать курс и понимать, что вы делаете. Много надо это делать, рисовать, рисовать. Она рисует, рисует. Не делитесь, а месяц все, и она пропала через месяц. Она звонит. У нее результат она помирилась. Вернулась в свой город, он её встретил с букетом цветов, он купил новую квартиру, они переехали. Через неделю она звонит, говорит, у мужа бизнес, ему предложили большой контракт. Uh -huh. То есть вот но ну, такие чудеса. И почему этого не происходило раньше, когда она не рисовала? Что в ней, что произошло? Я думаю, что вот произошла вот эта трансформация, потому что когда мы сами изменимся, тогда только поменяется окружение. Но мы а, пытаемся поменять других людей, что да, невозможно. Да, почему происходит? я люблю изи-бизи, обучение? Вот оно трансформационное, меняются люди, начинаются чудеса происходить. Таких очень много. Вот один наш партнер, она здесь с нами, она может сама рассказать. У нее была проблема со здоровьем, и когда она рисовала ментальные карты, конечно же, она думала о бизнесе, но у нее почему-то всегда вот, там, внутренние органы ей виднелись. И она говорит, через три дня меня отпустила. Ведь и на мне тот стало видно, хорошо. Важно было здоровье. Да? Подсознание не обманешь, оно само вытаскивает вот какие есть проблемы. То есть у нас э, начинают происходить чудеса. Вот, например, какие... Твой результат. Вот мой результат, например, когда я сидела, рисовала очередной раз эту мандалу, э, и меня муж, оказывается, в это время искал в интернете, он нашел машину волшебным образом кстати мальчик заработал деньги на криптовалюте вот кто пожалуйста. нам продал и он говорит я не знаю почему я решил продавать у меня не было в планах вот чудеса да и только и интересно что сейчас на этой машине езжу я так машину он все-таки купил как он купил машину какую хотел на ней сейчас езжу я и эта машина она у меня в телефоне я могу всем показать девочкам своим показываю вот точно вот такая показываю, показываю вот зрителям. она у меня на телефоне стоит я не знаю как она ко мне придет, она пришла вот таким чудесным образом. Я связываю это вот именно с э, таким это мощный метод, потому что. И чем мне нравится в Изибизе, там структурировано. Если мы пойдем в, в YouTube, есть канал, там 390 видео. Если по одному в день смотреть, у вас уйдет целый год, и вы не сможете разобраться, с чего начать, потом что сделать. А в Изибизе очень четко шаг 1, шаг 2, шаг 3, Дальше почистили память, что хотим скачивать. Цели. Да? Очень четко нужно знать. Вот Татьяна Войтович очень хорошо прокачивает по целям, по всем девяти сферам, потому что. Потому что а, если есть деньги, но нету здоровья, мы не можем себя Конечно, считать успешными, или если есть деньги, но в семье неспокойно, тоже никому не интересно, а здесь вот именно очень гармонично по всем целям, и я могу долго рассказывать, я ну, обожаю да. вообще все курсы и всем рекомендую, вот, например, нумерология. Вот просто посмотрите один курс, сделайте вот эти тесты, и вам будет очень хорошо понимать людей. Да, есть люди, которые говорят, что зачем мне академия, я зашел на YouTube канал, и я там все наш... нашла и посмотрела. Зачем мне становиться партнером? Вот это, наверное, ответ для тех людей, которые, возможно, не ценят свое время и тратят его непонятно куда, смотря все подряд. Потому что в YouTube можно один раз зайти, и там просто погрязнуть. Во-первых, во-вторых, у каждого спикера есть свой телеграм-чат. Да, это очень важно. У меня девочки, которые рисовали ментальные карты, они отправляли Татьяне Ваитович, и она им давала свои рекомендации. Вот это самое ценное, которое не найдешь в Ютюбе, ты не знаешь, кому писать, где найти автора. А у нас такое сообщество или кто-то подскажет или сам автор отвечает вот у меня все девочки очень довольны все партнеры и это очень ценное. да, я сама лично встречалась с Татьяной Вайтович и привозила ей свою ментальную карту, которую я заполнила и она по этой карте полностью сделала мне диагностику она рассказала обо мне я была удивлена откуда она, смотря на эту вроде бы картинку, разрисованную мною столько много рассказала обо мне так, и это она рассказывает о другим партнерам, которые к ней обращаются. Если бы не изи -бизи, я бы никогда не узнала о таком. Тем более, это авторская методика, она запатентованная. Это говорит о том, что это единственное в мире, и это самое ценное. Потому что очень много есть тренеров, которые где-то услышали, пересказывают, а здесь именно практики. практик, и это ее свой личный опыт, вот авторская методика. Вот это очень ценно. Да. И у вас есть возможность с ней напрямую общаться. Да, цель изи -бизи именно собрать на одной платформе практикам по всем направлениям. Гульбахора, как же так получилось, что два года, когда мы познакомились, когда я первый раз приехала в Ташкент рассказать об Академии, когда она только зарождалась, ты тогда возглавляла крупнейшую компанию, которая занималась косметикой. И вот сейчас я узнаю о том, что все так резко изменилось. Ну, я работала всю жизнь с продуктом а у продукта есть свое ограничение. Например, у меня есть компания в Узбекистане, но у меня есть клиенты в Астане, например, которые хотят мою косметику. И когда я считаю, что мне дороже им отправить косметику, ну, да, да. то есть для того, чтобы в другую страну отвезти, его надо растаможить, сертифицировать, открыть офис, нанять сотрудников, и есть свои ограничение. Соответственно, те лидеры, которые работают в продуктовом маркетинге, они тоже как бы связаны где-то... Вот в рамках компании в каких странах она присутствует. То, что товар нужно пере, вот, перевести. Ну, да. А цифровой как бы, продукт вот Изи-Бизи, в частности, во-первых, он не заканчивается никогда на складе. Ну, да. Всегда есть наличие. Нет проблем. Можно с хоть миллион клиентов обеспечить этим продуктом. Во-вторых, мгновенно в любую точку мира. Люди, вот я подписала, я рассказываю всем пример. Один раз утром мне звонит девочка и говорит, зарегистрируйте меня, пожалуйста. Я говорю, хорошо. Она мне отправила деньги, я ее зарегистрировала в ИзиБиде, дала ей доступ, объяснила скриншотами, куда зайти, чтобы посмотреть. Я дома еще, я не выходила из дома, она посмотрела, пишет мне отзыв. Она говорит, благодарю, это было то, что мне нужно. Вот я села и задумалась, если бы это был продуктовый маркетинг, ну, да. я должна была полученные деньги, поехать в офис, взять продукт, назначить с ней встречу, да, сколько ей было удов... не сколько времени теряется, а я не выходя из дома уже ей доставила продукт уже зарегистрировала и еще она мне попала тогда был маркетинг денежный уровень мне же вернулись деньги у меня и биткоины на счету и деньги на счету красота то есть нету границ поэтому я поняла что это время которое я трачу я могу большего достигнуть вот в этом бизнесе во-первых во вторых мы несем пользу людям мы обучаем сколько количество людей сейчас в узбекистане вообще узнало про криптоиндустрию а вот, кстати, открывают... я вот за это хотела спросить да люди открывают кошельки а, вообще узнают я считаю что это растет человеческий капитал вот да. в пределах всей страны это очень такое дело я думаю что ну а как у вас вообще в узбекистане с криптовалютой в Узбекистане у нас было принято ряд законов uh -huh. о внедрении блокчейна во все сферы. Uh -huh. У нас доходы полученные в криптовалюте освобождены от налогов. То есть у нас сейчас полный зеленый свет и открывается очень много перспектив, где можно применять эти знания. Даже было такое, один раз меня приглашали студент, у нас есть институт нефти и газа имени Губкина, попросили один из партнеров наших, он студент, и он попросил рассказать про криптоиндустрию. Ага. Я проводила тренинг для студентов, и я говорю, вот где взяла эти все знания? В Изибизи, это вот Анатолий или это наш канал крипто без иллюзий да, это наш очень. факультет крипто вот если вы прослушаете факультет криптоэкономики вы станете очень хорошо в этом разбираться как я сейчас разбираюсь я нигде не обучаюсь только вот слушайте тренинги и студенты были очень довольны то есть смогли им простым языком о сложных вещах рассказать круто какие планы вообще на будущее планы на будущее да. планов много Ha <laughs> ha Конечно, это дальше нести эти знания. Вот мы сейчас хотим сделать узбекский перевод, потому что у нас проблема немножко язык не знает люди. Ну да, да. Поэтому нам приходится пересказывать Easy Life. Да, насколько нам просто, у нас все говорят и понимают на русском. Да, языке. у нас лидеры бесполезно на презентацию на Easy Life, поэтому мы лидеры ходим на изи Life, потом пересказываем, и наши люди дальше пересказывают в своих чатах. Поэтому наша сейчас задача стоит это обогащать контентом, приглашать узбекских говорящих тренеров Тренеры. для того чтобы была полезность нашим людям вот ну и дальше нести эти знания строить структуру побольше людей вывозить давать им эту возможность представляете сколько людей могут получить знания не выходя из дома например есть много женщин которые в силу ну у нас ну, да, традиций это, не могут ездить ну, это да. же дорого а здесь сидя там в городе она может получать информацию это очень полезно, поэтому будем работать дальше, развиваться, развиваться. Спасибо огромное. Бульбокор очень интересно, так что, друзья, будьте с нами, подписывайтесь на наш канал, подключайтесь к нашей онлайн-академии и будем вместе учиться развиваться. До встречи, пока!